приветствую мои любимые с вами елена дегурова содружество яркожителей и самый точный энерго вибрационный прогноз на эту неделю для водолеев данный прогноз на нашем канале это общий прогноз и вы всегда можете заказать для себя индивидуальный прогноз на неделю где я четко по каждому дню дам рекомендации в таких сферах жизни как здоровье отношения и деньги и вы можете заказать другой индивидуальный прогноз на месяц, где на каждую сферу я дам по каждому дню детальное описание. Чтобы посмотреть пример прогноза и сделать заказ на эту услугу, перейдите по ссылочкам под этим видео на нашем канале в YouTube. Или пишите нам в личных сообщениях, желательно во ВКонтакте, в других сетях я не... Ну, я присутствую, страничка есть, но я там не сижу, поэтому могу долго не ответить. Ну что, дорогие водолеи, я вас поздравляю, у вас шикарная неделя. На этой неделе а, в целом вся энергия, все вибрации, все ситуации будут благоприятствовать карьерному росту. Ваша персона может обрести определенную известность в, в узких кругах. О вас могут говорить, вами будут интересоваться, и ваши поступки станут более заметными на публике. И в основном внешний успех будет повышать ваш социальный или профессиональный статус. Возрастает также позитивная роль влиятельных покровителей. Поддержка, которую вам могут оказать протеже, положительно сразится на уровне ваших доходов. Рост статуса и популярности автоматически увеличивает и ваши финансовые возможности. Старайтесь вести себя оптимистично и целенаправленно. Однако помните, что расчет на удачу может не оправдаться. А всего придется добиваться собственным своим упорным трудом. Дружеские контакты в эти дни могут оказаться дестабилизирующим влиянием, и поэтому особенно доверяться советам друзей не рекомендую. А развлечения в шумных компаниях вряд ли пойдут вам на пользу. Гораздо результативнее уделять больше времени самосовершенствованию на этой неделе. А теперь об отношениях, о любви. Влюбленным Водолеем на этой неделе легко совершить ошибку под влиянием эмоций. Я рекомендую отказаться от любого программирования и не ждать результатов заранее. Для вас это неделя импровизации, а успех в значительной мере зависит от случая. В такие дни, как 27 и 28 февраля, не пытайтесь затмить партнера в любой ситуации, будьте одной командой. В выходные не стоит полагаться на привычные сценарии. То, что раньше приносило вам легкий успех на любовном поприще, теперь может быть связано с некоторыми трудностями. Ну и, конечно же, о финансах и о карьере еще более подробно. У водолеев благоприятная неделя для укрепления положения на занимаемой должности. Отношения с вышестоящим начальством могут стать более конструктивными и еще более доверительными. Вам могут доверить выгодные заказы, растут доходы у руководящих работников, вам могут поступить важные сведения, которые вы сумеете использовать с выгодой для себя. Вместе с тем будьте готовы к внезапным изменениям в финансовом положении. Не исключены убытки от инвестиций в коллективные проекты, поэтому именно а, инвестировать в коллективные проекты на этой неделе не рекомендуется. Занимайтесь собой, своей персоной, своей популяризацией и становитесь еще более счастливыми. Ну что, мои родные? Если вам нравятся прогнозы на нашем канале, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и максимально делайте репост для того, чтобы максимальное количество людей могли воспользоваться нашими рекомендациями. И, конечно же, я всегда вас спрашиваю, а обещаете ли вы стать еще более счастливыми, несмотря ни на какие прогнозы. Дорогие мои, до новых встреч, я желаю вам еще больше счастья и удовольствия, с вами была Елена Дегурова, Содружество Иркожителей. До новых встреч. Пока-пока.